Здорово, мужские мужчины! Мы все ждем новый сезон в мобильной колде. Oh. Параллельно поглядывая, что же творится на лимитированном релизе мобильного варзона. И, конечно же, ждем 2023 год, то он обещает быть интересным. Что, значит, я удумал? Сегодня контент экспериментальный, мобильные колдушники себе наскринят всяких сборочек, а те, кто интересуется варзончиком, просветится в своем познании еще больше. Короче, сегодня будет такой больше информативный, водовозный контент. Ну ладно, я думаю, такие тоже должны быть штуки, но кое-что полезное вы все-таки узнаете. Короче, я решил сакцентировать свое внимание на штурмовых винтовках, которые есть в мобильном варзоне и которые есть в мобильной колде. Ни для кого не секрет, что нет Некоторые пушки в мобильной колде называются по-своему и порой как-то кринжовенько. Кстати, свежий проект тоже со своими прикольчиками. Но обо всем по порядку. М4. И тут, и там имеет схожее название. Вообще, это самая первая пушка, которая нас встречает в игре. В мобильной колде мы с ней проходим обучение и дальше продолжаем воевать, как говорится, на полях киберсражений. В мобале М4 очень недооцененная пушка, если рассматривать сетевую игру. У нее легкий контроль, адекватный темп стрельбы, да и скучностью все в порядке. Ее лучше всего использовать на средних и дальних расстояниях, но многим М4 заходит, конечно, в королевской битве из-за вышеперечисленных ништяков. Ну а в сетевушку я ее вообще вот так как бы немножечко собираю, поэтому если кому надо берите. Сборка для Warzone пока, естественно, вам не нужна, хотя... В МВ-2 у меня уже кое-какая комплектация для нее есть, а именно для сетевой игры. Но, как говорится, с этим пока повременим. Для справки, все оружейные механики и характеристики, которые есть в МВ-2, перейдут и в новый мобильный проект. Разработчики только предупредили, что стрельбу они облегчат и адаптируют для мобильных девайсов. Хотя, как по мне, сделайте гироскоп и нормальную настройку сенсы, и со всей штукой мы, короче, справимся. Например, на лимит-релизе параметр автонаведения уж очень... Очень сильно помогает и неистово магнититься к противнику. Я очень надеюсь, что его урежут на глобальном релизе, ибо это уж очень казуальненько выглядит. Но объективно говоря, на этом запуске он нормасток выручает, ибо пока что Warzone без гироскопа. Едем далее. Все мы знаем штурмовую винтовку SCAR. В мобайле она имеет название DRH, а вот в Warzone ТАК-56. И данный стволешник уже себя показывает очень хорошо в МВ-2 и в самом Warzone-чике мобильном. Я надеюсь, все понимают, когда я говорю Warzone, ну... Я имею в виду, естественно, сетевую игру сейчас как раз-таки мобильного проекта будущего. И все мои мысли актуальны на момент записи этого материала, ибо непонятно какие фиксы и бафы будут дальше. Так вот, в сетевой игре Warzone данный ствол нарезает очень бодро и контроль у него, ну вот, конечно, чуть-чуть сложнее, чем у той же М4, но зато сильнее. Такой принцип сохранен и на мобилках. Кстати, сборка у меня вот такая. Геймплейчик на шипменте, как вы видите, я записывал без модулей, и это неспроста. Таким мувом я хотел посмотреть зависимость стартовых характеристик от обвесов в Warzone и в мобайле. И знаете что получается? Что в мобайле эта зависимость выражена ярче, чем в Warzone. Например, в Mv2 достаточно на штурмовку три обвеса повесить для сетевой игры и уже ок. Да даже без модулей можно побегать пойдет. В Warzone пока что точно так же. А вот в Mobile. Файли, коэффициенты улучшений и ухудшений модулей намного больше. Так без модулей особо не поиграешь в рейтинге. Можно, конечно, но будет не так профитно, как с ними, естественно. Но, но вообще, господа, мы к этой теме еще обязательно вернемся, когда сам Барзон выйдет. Эту инфу я вам на Prefire так немножечко рассказываю, просто ввожу в курс дела. Надеюсь, вы также на Prefire и кулакич поставили под этим выпуском. Следующая штурмовая винтовка это старый добрый автомат Калашникова. В мобайле называется АК-47, а вот в варзоне кастов 762. Видимо, по авторским правам не стали париться Activision и просто зарядили свое погоняло стволешнику. Напишите, кстати, в комментариях, норм название для калаша или как бы не очень. В сетевушке я предпочитаю вот с такой комплектацией гонять. И благодаря вот этому боезапасу в рейтинге можно на достойном уровне перестреливаться. А вот в сетевой игре МВ-2, как ни странно, кастов не такой уж и сильный. Я его когда прокачивал, в общем, немножечко даже помучился с ним, а вот со Скаром вообще не мучился. То есть это уже о многом говорит. Кстати, автомат кастов в данном разделе не единственный. Точнее вот это семейство кастов. Есть еще кастов 74У. В жизни реальное название aks 74 u В мобайле же данный стол вообще у нас в разделе пистолет-пулеметов. Это вы узнали, конечно же, рус 74 u И играть с данным стволом в сетевушке варзонщика не понравилось больше всего, ибо он хорошо сбривает противников на ближние и средние, и к тому же бодрую мобильность имеет. Короче говоря, пушка кайф, и такой же аналогичный кайф я вам рекомендую получить в самом большом сообществе по мобильной колде, в котором публикуются самые актуальные новости, сливы, гайды по колде, ну а еще кстати у ребят есть сообщество и по мобильному варзону, там такая же движуха происходит, и в этих группах сейчас конкурсы всякие Интересные денежные идут Обязательно в них принимайте участие А также не забывайте писать Никите Петрову Если вам нужна хорошая скидочка на Сипишки Даже если у вас закрыт магазин То это не беда Никита вам все равно поможет В общем давайте пишите ему имбатеба. К тому же у нас и новый сезон скоро Пора бы задуматься и о боевых пропусках Никиту ты найдешь в блоке контактов группы А ссылку на группу ты найдешь в описании с пушками мы, кстати, еще не закончили, есть и классическая М16 и тут и там, и еще есть неистовая пушка с названием СТБ-556, ну, по геймплею вы поняли, что это тот же АУК. Причем в мобайле АУК у нас в ППшках тусуется, в Арзоне СТБ-556 нарезает противников, ну, в принципе, на уровне кастово, 74У, но все-таки кастов пободрее как-то вот по ощущениям. Еще, кстати, у нас в варзончике есть штурмовая винтовка м 13 b и ее... Ее можно пока что открыть только за выполнение задания в режиме DMZ на ПК. Естественно, пушка не может быть эксклюзивом только для ПК и получается консолей, и поэтому со временем будет добавлены и на сотике. Возможно какой-нибудь боевой пропуск, либо какой-нибудь комплект, ну в общем будет она по любому у нас. Ну а в мобильной колде пушка до сих пор бодрая и не такая грустная без модулей, как прошлые образцы, сборка у меня вот такая. В разделе штурмовок Варзона пока что схожесть с мобайлом заканчивается. У нас там и другие пушки есть, и в Колдене другие пушки есть, но, в общем, пока пересечений нет. Выше сказанная информация, мужики, больше так, для ознакомления. А теперь немножечко конкретики. Конечно, пока что судить механику стрельбы в Варзоне нельзя, ибо нет нормальной оптимизации пинга, да и адекватных настроек с гироскопом. Но уже сейчас можно сказать, какие параметры будут. Конечно же, скорость полета пули. В мобайле этот параметр параметр есть далеко не на всех оружиях. А вот в Арзоне этот параметр будет зависеть как раз таки от боезапаса, от стволов, от глушителей и всяких там компенсаторов. И поскольку у нас и в Колде, и в Warzone, и вообще везде-везде вот это информ-табло ну немножечко дырявое и недостоверное, <с> придется это все, как говорится, мерить, замерять, париться. Ну, все будет, но не сразу, как говорится. Подождем, пока выйдет. Также в мобайле нет такой характеристики, как стабильность прицеливания. А это очень знаковый и во важный параметр, про который я вам обязательно расскажу, как только игра выйдет. Сейчас вообще не забивайте себе голову. Хрен с ним. Еще интересный факт. В колде вы знаете, что спрей у нас статичный. То есть рисунок стрельбы не изменяется. Он всегда один. Ну, конечно же, когда вы вешаете модуль, он немножко корректируется, становится постабильнее. Все в таком духе. Это понятно. В МВ-2 рисунок стрельбы практически всегда разный. В игре заложен некий рандом на его воспроизведение. А мы помним, что все механики портированы и и в мобильный Warzone такая фишечка будет добавлена, ну, наверное, 99%. И вот если разработчики не запорят игру и ее на должном уровне подготовят к релизу, то кастомизация оружия обещает быть интересной, так как обвесов и вариаций сборок очень много. Много механик, которых нет в мобайле. Короче говоря, особо... Давайте пока губу не будем раскатывать, просто подождем понаблюдаем, а пока дальше, в общем, челим в мобайле. И пришло время сказать огромное спасибо господам с бусте. А именно дядям с подпиской Гидрант, отдельно за умочу и Озу с подпиской тушила. И, конечно же, Григорию за оформленную подписку КАМАЗ-43502. Господа, вам всем большое спасибо за хелпу. Для вас дополнительный контент уже на бусте разместил. И поэтому, короче, давайте там смотрите. Если кто-то хочет тоже ворваться в спонсоры и в наш секретный чат, то милости просим. Подписка стоит по цене шурмы. Там уже всякий контент интересный публикуется. Который не подходит для основных моих соцсетей и канала Ссылка будет в описании Как говорится, всем неравнодушным на прифаре спасибо И отдельное спасибо тебе за поставленный кулакич И подписку на канал Ибо все только начинается Это был Агненский.